Пришел мороз, хрустит, царем корону примеряет, Коронавирус одолмал, Мозги людские закипают, Все посходили вдруг с ума, И крупы раскупили разом, Потом и соль, и сахара, И роллтон с хлебцами с запасом. А чисто род, приди в себя, Разменною монетой Кидают власти козыря Как гость своим собакам верным И вот настал тот звездный час Друзья пошли по магазинам Там цен я выше не встречал И проклял я свою судьбину Зачем в двухтысячном году С тобой мы вместе были Тупакость, что сейчас сидит На броне и на пьене ставит Точнись, народ, приди в себя Не будь разменной монетой Кидают власти козыря Как своим собакам